Все, что нужно для счастья, моя дорогая, Будет пусть на веку у тебя в изобилии, Чтоб жила ты предательств и горе не зная, Чтобы люди ценили тебя и любили. Двадцать лет — это возраст, Когда словно путник Ищешь ты для себя направление в жизни. Я ветров тебе, доча, Желаю попутных, новых встреч, добрых лиц, ярких дней живописных. Пусть мечты воплощаются, дочка, и планы. Знай, упорством берутся любые высоты. И хранить тебя, ангел, пускай неустанно, Ограждая крылом на крутых поворотах. Моя доченька, лучик ты мой ненаглядный, знай, с улыбкой по жизни идти веселее. Пусть в душе будет солнечно, дочь, и отрадно, и надежда олеет, как маг. С юбилеем!